Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике мы расскажем вам о пяти плюсах комплекта Elif I Stick Mix. Первый плюс мы отдаем в сторону зарядки. Благодаря тому, что в устройство встроен разъем USB Type-C, максимальный ток заряда составляет 2,5 А. Второй плюс уходит в сторону комплектного бака Ella Pop. Во-первых, Elif доработали крышку заправки. Теперь ее нужно сначала приподнять, а потом сдвинуть в сторону. Благодаря этому шанс того, что она откроется сама снижен до нуля. Во-вторых, бак обладает отличным вкусом и большим многообразием испарителей. Также не можем не отметить большой объем в 6,5 мл. Третьим плюсом является дизайн боксмода. Большое разнообразие цветных панелей помогут вам выделиться из толпы. Четвертый плюс – ставим моду за плату. Максимальная мощность составляет 160 Вт, что идеально подойдет для любого атомайзера. Минимальное сопротивление, с которым способен работать боксмод равняется 500 Ом. Также в моде есть термоконтроль и все возможные защиты. И заключительный пятый плюс, мы отдаем эргономике устройства. Микс удобно лежит практически в любой руке, закругленные грани не вызывают дискомфорта. Мы надеемся, что данное видео было полезно для вас. С вами был Двай. спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки есть под видео в описании.